Хайо! Hey Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Epogame, и сегодня мы начинаем прохождение нового психологического хоррора под названием Носфера. Носфера. Если быть точным, и... Если ты приготовил для себя пару вкусных плюха и заварил крепчайший чай, тогда мы... Начинаем. Итак, но сфера мы начинаем новую игру, значит, вкратце расскажу историю мальчика, которого зовут Винсент, да, в главных героях у нас один человек по имени Винсент, который выживает в автокатастрофе, да, но вместе с собой, с того света, он забирает еще одну сущность, узнать о которой предстоит ему при помощи нас с вами, дорогие друзья. Винсент разрабатывает свой прибор, Специальный, который называется сфера, no который поможет ему разобраться в ту именно в той сущности, которая находится в нем. Итак, смотрим краткое интро, где я показываю сцены какого-то насилия в игре. Винсент uh, попал в серьезную автомобильную аварию, в результате которой он потерял много крови. Чтобы выжить ему, нужно срочно перелить. Пациента зовут Винсент Мартин, он попал в серьезную автомобильную аварию сегодня в 21.44. Он ехал вместе с женой и с сыном, к сожалению, вышел только он один. Пожалуйста, пожалуйста, вот оно, вот оно, вот оно, краткое описание, краткое описание товара. А, интересно, угу. интересно, камера у нас, ну, как бы простая, двигаться в АСД, понятно, Действовать, угу. Действует с Е, значит, на Е мы... Е, либо левая кнопка мыши. А, вот, вижу журнал. Я не жалею о содеянном. Он принадлежит аду, и она проживает свою жизнь в крайних страданиях. Но я так скучала по Уильяму. Понял, хорошо. Есть кран. Water. Water. Папа! Папа! Не понял сейчас, что за флешбек я словил, однако я могу вам показать. Сказать, что это не к добру. Вот мы теряем сознание, я так понимаю, да? Мы, ноги нас не выдержали. Не выдержали все напряжение, которое здесь происходит. У меня почему-то безумно нос. Наверняка там попала шерсть моей кошки. А, я не могу с ней. Так, вот мы дома. Угу. Или, или не дома? Где окна? Вот там одну вижу. Почему гостиной не окон? А, это это какой-то бункер, да? Это модно, стильно. Звукорежиссер Квентин Сингер. Понял, хорошо. Квентин Сингер, без вопросов. Ууу, мадам, вы так внезапно появились перед моими очами. Так, смотрим, изучаем комнату. Мария Ханна Живкович. А, Живкович, значит, что? Значит, жива, по-любому. Так, используйте компьютер для управления носферой. А, я возьму камеру, используйте компьютерное управление, но... Компьютер для управления носферой. Ага. Погоди, а не могу ли я... Не, мог... не могу ли я ей э, воспользоваться? Никак! Вообще совсем? Может быть, я найду кнопку и нажму F. Нет! Ничего здесь не работает! Оурай! Right. Силуэт камеры у нас появился, радио. А... Радио можно включить и выключить. Все, в комнате больше ничего нет. Скорее всего, радио даже нельзя было выключить, просто музыка потихла на долю секунды. Вот, собственно говоря, наша лаборатория, в которой мы разработали тот самый прибор, Ноусферу, да, которая позволит нам путешествовать нашим нашем сознании. Так, здесь еще один журнал. Он называется «Носфера». Этот аппарат позволит мне погрузиться в собственное сознание в состоянии сна, не теряя себя. С этим я могу противостоять ведьме внутри меня и избавиться от нее. Но как мне избавиться от сущности в моем собственном сознании? Убить ее? Я не знаю, но должен попробовать. Его построили через месяц после моего увольнения с работы. Не уверен, что на, этом, на этот раз будет работать должным образом. All right, okay, all right, I'm here, I'm ready. Топор, топор. Топор можно взять, но нельзя взять, как говорится. То есть мы его изучили, но взять не смогли. Uh, ладно, давай за компуктер садимся. Uh, симулятор стримера. Здравствуйте. Фот Марии. Так, фот Марии, окей, okay. all right. uh, Но с медицинские документы. Понял, Мария, тюсь, и понятно, мои документы. Работа. Ага. Работа, фото размыто, фото размыто, плохой фото просмотр фотографий, понял, пароль 251 98 80, так, вот этот файл мы, нет, отставить, так, так, и Носферу 251 98 80, пароль введен верно, и мы загружаемся, угу, Носферу, Авэки Дигрия, What? Что мне нужно сделать? Короче, я понастра... настраиваю должным образом прибор, это важно. Важно настроить его так, чтобы нас не унесло куда-нибудь в другой мир, либо не, дох... не жахнуло током. Поэтому точные настройки следуем. Повторяйте все за мной при прохождении этой игры. И нажимаем начать. Я исправлял это тысячу this. раз, And теперь должно see. работать! Yeah. Ну давай посмотрим, Есть если... раз уж ты... Лестница... Лестницу, я так понял, просто файл для изучения, да? А, погоди, я их изучаю просто в своем сознании а, Запоминаю, да, все это, все это я запоминаю Значит, скорее всего, мне нужно здесь многое изучить Изучить, а, иначе мне будет тяжело Тип, я изучил топор, теперь у меня в сознании отобразится топор Я уверен, это мои догадки Мой опыт игр, мой опыт в играх подсказывает мне, что я мысль вверх. Вот так и я могу заспавнить сам себе топор. Ты кусок дерьма. Ну вот так примерно. Главное жахнуть, посильней, посильней, посильней. Ну смотрим. Камера. Эй, эй, эй, летим сквозь сознание, сквозь какие-то листья бумаги, лестницы какие-то. Что это за? Дерьмо! И вот мы за рулем автомобиля. Это я Man. внутри. Да, у тебя получилось. ноу no сфера, вот он, то сам название игры. А либо это название программы самой, да. прошивочка такова. Так, здесь какие-то рогалики, понятно. Угу. А рогалики понятно? Я машину же не управляю, правильно? No, no, no. No, no, no. Нет, нет, нет, no. нет, нет! Oh, Оу, как нет! Как нет, если да, если да. Alright, I'm here, I'm ready to go. Погнали, сохранение. Уу, автосохранение это кайфово, типа, можно как бы не запариваться насчет сохранялок. Уу, блядь. Вот оно, посмотри, все началось. Это безумие. Не могу поверить, что это работает. Да, вот тебе и камень в воздухе висит, вот тебе еще камень, и еще камень, и стулья. Короче, работал я как этот банкетом, и что как бы вот это смешно не выглядело, да? Но ты вот сюда встаешь, вот это вот, короче, запрокидываешь на себя, у тебя вот такой же хвост торчит сверху стульев, там можно было по 15 стульев взять таких, и ты носишь их, носишь, расставляешь на банкетике, на все вот это вот готовенькое вот это вот. Ты пришел, думаешь, на банкет, там все готово, чисто, красиво, цивильно, вроде красота. Сейчас приду, покушаю, и будет все... А до этого, людик, это как трудились -то. ты ]umsy. шо? Так, вещи, с которыми я взаимодействую, сознательно <си> появятся в моем подсознании. <Conservatory> это diesel. то же самое, что и мечты. Ура, я I'm here, компуктер. А, так, компьютер, мы же... Ну компьютер же отразился в нашем сознании, правильно? А, правильно, так, да, в... ну, мы его изучили, в принципе, поэтому он должен был отразиться в нашем саду. Прыгать — это пробел. А, пробел, хорошо. Я перепрыгнул шипы. А, есть шрифт, можно шифтовать. окей, побежали. Тогда, почему графика такая, ну, типа, ну, не очень? Типа, вроде прикол игры. Не понял. Оу, щет, мазафака. Alright, I'm here. I'm ready to go, bitch. Так, побежали. А, побежали, сейчас как бы на спидране попробуем... Что ж, я не ожидал теплого приема со стороны собственного подсознания. Бля... Я ж спрятался за булыжник, ты, ты... Я думал, это пузо какого-нибудь урода. О нет, о нет. А, мое сознание пытается меня убить, то есть оно не было готово к тому, что я проникну в свое собственное подсознание. Uh, эта штука не работает, это сфера. Здесь у нас какой-то. А это свеча, понял? И еще свеча, и еще, и еще одна. Пробираемся под скалой, S, чтобы присесть. Uh, понял. Пару минут водной миссии. А дальше мы начнем uh, жестким образом. Мазафага! <связь> <связь> <связь> За это ты ответишь, гнида. Так, окей, я побежал. Я не знаю, как от них манцевить или еще, или прятаться тут можно. Попробую спрятаться за более э, внушительных размеров выступ. Да ты что? Смотри, э, появился туннель, арка. Попробуем выйти из него, выбраться. Здесь можно протиснуться. Э, и бочком, бочком, бочком. Сейчас мы пройдем. Куда? Куда мы пройдем, мы, мы, Мой Мы моти Куда мы пройдем? А мы пройдем. В то самое. В то самое. Куда? Я думал, там что-то будет, а оказалось, что нет. Бежать, Shift, бегу. Shift нажал, бегу. А, что, лампочки не сносим. Ноги, ноги даже есть, прикинь. Правда, бегут как бы не по физике абсолютно. А, с таким шагом... Ау! Чиха! Давай, сейчас я вам пок... креп, крепенько под, под, под, под, под... шарик. А чё, зачем я его это... Понял. Так, ладно. I'm here, I'm ready, I'm ready to go. А что? А, мешок с кровью. А, е, чтобы взять. Восстанавливает здоровье. А, то есть вот так. Здесь еще и здоровье нужно восполнять. Я понял вас, я понял вас и себя. Значит, восполним. Ничего страшного с нами не It произойдет. Это долбанный путь заблокирован. А, найдите оружие, чтобы очистить путь. Хорошо, я сейчас быстренько займусь этим. Опа. Вещи, с которыми я зав... действую сознательно, появились в моем сознании. То же самое, что и мечты. <связать> Кусок дерева. Оу! Какая штука забавная. Найдите. Куда-то? Куда? Куда? Так, что взять? Кусок дерева я взял. Добавлю в инвентарь. В инвентарь. И, чтобы посмотреть инвентарь. А, в, а, в каком-то из шариков есть ключ. Топор. Я взаимодействовал с топором. А, соответственно, что? Соответственно, он у меня должен появиться. Так, ты лопайся. И ты лопайся. Где шар? Ой, где ключ? Найн. Штефа Найн! Ни одного ключа. А рыба мечтала вырваться из аквариума. Что бы это могло значить? А, для меня в первую очередь. Для Винсента во вторую очередь. А? А? А? А? А? А? Так, мотыли, тут все такое вот это вот... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай посмотрим. Картина, на которой ничего не нарисовано. В шарике должен быть ключ. Может быть у меня в самом начале взорвался шарик, и я его просто а, не подобрал. А, нет. Получается, а, нет. Так, и... Понял. А, идеально получилось. Именно так, как я и хотел. Спасибо игре за эти эмоции. Опа, а что такое? ДПС, полиция. Та-ты да шо? Та-ты да шо? М -м -м. А, ладно, здесь у нас есть фотокарточки. Некоторые предметы могут появиться только тогда, когда вы вернетесь в дом и начнете действовать. Хорошо, чертеж. Чертеж я взял. А, топор. А я топор изучал такого. -то Эр, открыть. А, а... -а. А, -а, а почему я же изучал топор, мать вашу? Вы издеваетесь надо мной. Как я уже. Я его изучал. Как так можно пренебрежительно относиться к своим пользователям? Я же продумал это все дерьмо. Я знал, что так и получится. Но нет же, гады. Гады, блин. Хорошо, и что? чертеж плановый рай. Это план этого района? Какого района? Вы что издеваетесь? Тут какие район? Да вы шо вы? А, подождите, тогда как мне выбраться домой? С, а, с, с, с, с, с... Ну точно не здесь. Выход. У меня есть корововод, uh, в который можно восполнить здоровье. Есть. Е. Yeah. Блин, я знаю, я не знаю. Да вы, я не знаю, куда здесь выбраться. Что? Сейчас найдем. Сейчас найдем, что-нибудь по-любому лежит на самом очевидном месте. Просто мы этого не видим с вами. Мои хорошие. Мои... А шепчут что-то, а? Сосочки-то шепч... шепчут. Так, ключ в шарике. Да? Топор на столе лежал. Да, я его изучил. Он у меня отразился в воспоминании. А как? Перезапуститься, вернуться опции я... а -а -а. Ну и смотри, здесь больше некуда пойти Больше нечего сделать Рыбы, океаны какие-то а -а -а, Рыбы, океаны Духовка не открывается Здесь абсолютно ничего не кликабельно Так, посмотрим же Что еще может произойти На-на-на-на На-на-на-на Вот эта дверь не открывается Запомни а, вот тут тоже ничего нет, абсолютно. И что же тогда нужно мне делать? Мне кто-то подскажет? Эр. в вскоре. Так, она развала. Так, так. Он называется на Носвера. Поставили через месяц после того. Понятно. Заметки. Примечание. Рыба мечтала вырваться из аквариума. А, а, Рыба мечтала выбраться из аквариума. Это про меня вообще говорят? Или про кого? Если я возьму доску вот эту, ее можно к чему-нибудь применить? Доска-то что у нас? Все-таки что-то, что значит доска. Так, давай вот сюда подойдем. Может быть. Найн. Найн. Найн. А как он просто убирает ее? То есть не ни ни ей ничего не нажимается. Окей. Ха-ха-ха. -а -а -а. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Как же мне это, как же интересно, порой, играть в игры от разработчиков сторонних. Да ты шо? Ты вот думаешь, это какой-то баг в игре? Или же все-таки? Или же все-таки, все-таки должно быть? Рыба мечтается выб... мечтает выбраться из аквариума. А я из этой игры. И что теперь? Понимаешь вообще, что это такое? Мне как до этого додуматься нужно было? Ой, вилки вонючие. Пробел еще толкаем. Давай, Выдвиг. Все, открываем. Новый путь, новый. Комната открыта. Достижение не получено еще за, само... за сообразительность. Не понял. о нет, да, меня не пропускают Ну и ладно, хорошо, я туда и не пойду, соответственно Мы сейчас проходим здесь, сквозь потр... покрышки и трубы какие-то Смотрим, изучаем какие-нибудь Так, открываем ворота, здесь есть шарик Сто процентов, да, он упадет вниз Смотрим, ключ тут будет, нет? Ничего нет Еще один шарик еще один. Чтобы время зря не тянуть, мы сейчас по очереди посмотрим. Найн. Штефан! Есть. Есть. Ключ выпал. С третьего шарика, получается, со второго. Вот он где-то здесь и лежит. Отлично. Отлично. Сашенька. Е, чтобы взять. Я взял ключ. Окей. Okay, Орай. А что вставить-то? Нет. Точно не доска. Ну ладно, я сейчас, ну, еще посмотрю, что тут как-то. А, что? Шайнесса алло! Шинесса пад. Угу. Достойно. Достойно, мать вашу. Повернуть кусок. Подожди. А, а, а! А. -а, -а. Вставить. И вставить. Е, yeah, бич! Так, теперь нам нужно сердце создать, да, получается? Вот этот кусок мы поворачиваем, да? А как? Сатре. Ну, согласись же, так. Чине, тине. Чикак. Саундтре. А, тут все зеленые, кроме вот этой. Соответственно, опа! Изи, согласись. Так, зеленая лампочка. А, подожди, вот, а вот здесь? А вот здесь не зеленая. М -м -м. Сейчас мы его покрутим. Посмотрим, где тут... Лампочка, сгорайся! Загорайся! Изи для меня. Легчайше. Так, теперь тут везде горят зеленые лампы. Что это такое? А, не хватает еще одной детали. Понял. Берем пакет с кровью. Взять. Угу. Легчайше для меня. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так ставить это еще непонятно тут что вставлять вот супер гипер гипер темная комната пожалуйста вот тебе а, зачем тебе а, компьютер? этот монитор за 150 тысяч Так, я иду и последним э, изучаю топор, я изучил топор, топор, возвращаюсь в машину, в машину, в которую я сейчас погружусь в свое превосходное сознание и осознаю тот факт, что я могу прорубить проход топором, вот, такие вот дела, давай, топор, значит топор, топор, топор. Не знаю, еще не придумали той игры, которую я бы не смог пройти. Я беру топор. Ууу! Корятина пошла, смотри. Кого используют-то? А, а, топор используют-то? Это что? А, подожди, а на что мне его использовать-то? Стопы! Стоп! Чуваки, вот давайте по-серьезки. А -а -а. А что, вот я его использовать, да? А -а -а -а, -а, -а, а, а, а, а, Так, здесь я могу прорубить, собственно говоря, вот эти доски. Пробел, пробел я проложу в прорубленное а -про пространство. Здесь камень, булыжник, а булыга. Собственно, кусок дерева я еще один подобрал. Отлично, я нашел тот кусок дерева, которого мне не хватало. А здесь есть дверь, есть дверь, а ключ, который а я же его, по-моему, нашел, кстати, ключ какой-то. Оно? Оно. Так, и здесь, соответственно, мне нужно... Мне обязательно... Оу! Твою мать! Оно, мне это надо убить или что? Да! И это изи, это легчайше для меня. Мать твою мать! Так, и что вы теперь скажете, мамки на шлепки? Опа! Изи, изи, изи!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 о, ясно. А вас я не, мне не обязательно их рубить даже. За спидраню этот кусок. Смотри, смотри. Ту-ту. Опа! Опа! Аря, Арра! Красавчик, Сань, красава. Вот это стелет фрайер, согласись. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, а теперь здесь вырисовываем а, картину. Значит, а, зеленый фонарик есть. Где еще? А, вот. Вот. Кручу. Кручу до появления зеленой лампочки. Бан. Отлично. А, здесь устанавливаю проектор. Так, нажимаем и выбираем. Вставить. И выключатель. Тут-ту-ту-ту-ту-ту. -ту -ту -ту -ту -ту. Любовь. Это... О! Нет! Пожалуйста, нет! Пожалуйста, нет! Не оставляй меня! Вот, смотри, проход есть, появился проход. А, Балдуря Гейтс. Это что? Это что такое? Какая-то паутина, это как... Да, это паутина, сейчас здесь будут какие-то пауки. Это пауки, спойлер! Спойлер? Я заспойлерил, пацаны. Заметка. Я теряю все из-за тебя. Я в тебя. Что? Новая заметка добавлена. Так, рыбка хочет там выбраться из аквариума, понятно. А, не вижу рыбки, не вижу аквариума, но вижу кучу всякого дерьма, которое происходит. Смотри. Но это же не здоровое. Не, здоровое, все окей. Так, себе, конечно... Ну-ка, домой! Са, кто создал вас таких ушлепок? Личинусы. Ой, личинусы, что мне с вами делать? Подожди, здесь же ничего не лежало, правильно? Ничего. Сейчас мы достанем вот эту гусеницу. Ой, бля. Наступать на них не рекомендовано. Этот. А, Минздрав не рекомендует. Так вот. Шо, это та ведьма? чешу? Шо? шо? Куда выбросила? За шо? За шо-шо-шо? Шо-шо-шо? Шо-шо-шо? Эй, мамбо. А мне что, мне надо с ней драться или убегать от нее? Вот мне интересует такой вот вопросик. Ну, скорее всего, убегай, да? Так, тут анус сжался. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Так, а что, что, а что а хотите? Убила меня. Ну, я так и не понял, что мне нужно с ней сделать. Но об этом, об этом, э, с этим мы разберемся. Обязательно разберемся в следующей части игры. Всем огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья. Вы были на канале Юбгейм. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. I'm amazed upon you.